разные Москва отдыхает наслаждается жизнью все прекрасно велосипеды кафе детский мир теперь это называется Лубянка раньше площадь Дзержинского Дзержинского нет ждем здравствуйте девочки откуда вы прям приехали из Краснодара я из Ростова прекрасно как вам Москва впечатляет да, очень спасибо скажите пожалуйста знаете ли вы такую историческую фигуру, как Феликс Игонович Дзержинск. Слышали? Слышали ну, да. Прям подробности не знаю. Вы находитесь на площади Дзержинской. Сейчас она рубянка убивает. Хорошо, скажите, пожалуйста, считаете ли вы, что э, у нас сейчас ужасный государство? Ну, на самом mm -hmm. деле, не mm -hmm. то, что буржуазное. Нет, скорее нет. Я согласна, как мне с кем А почему нет? Ну как? Это, конечно, сложнее ответить почему. Наверное, потому что все-таки он сейчас Россия. Есть ли сейчас эксплуатация в нашем обществе, когда одни угнетают другие? понятно. Конечно, есть такое, но есть. не в такой мере, как да. было до этого. Раньше, мне кажется, это было... А в... раньше это в а каком времени? Ну, э, хорошо, если взять э, время, допустим, наших бабушек да. и дедушек, я как бы не знаю, но по рассказам, э, там было больше эксплуатации и власти над людьми, чем сейчас. Сейчас -то люди более свободные, они могут... Э, выразить свое мнение, встать в позицию, выйти на какие-то такие.. Как бы... У нас сейчас э, проявляется демократия, хоть не полная, не абсолютная демократия, но все-таки какие-то э, аспекты ее освещаются. То есть ну, как бы есть освещение в прессе, да? Да, да? да, в прессе. Хоть сейчас, конечно, это все урезается, э, и свободы слова почти нет. В любом случае, раньше э, запрещали, мне кажется, высказывать свое мнение, но опять же, это на слышке. Скажите, пожалуйста, а бабушки и дедушки, они получали бесплатные образования В, э, в, то в, то в мне кажется, что не все, но те, которые выходили на хорошие церкви, которые уникались и эти льдухи, то да, они получали участие. А в трое секрет, все имели право... Да, напишали, да. А сейчас реклама, что вы классите? Да, к сожалению. Спасибо и большое. Ирина, спасибо. за спасибо. Информа, я их приведу. Здравствуйте. Здравствуйте. Что привело вас сегодня к Соловецкому камню? Ну, собственно говоря, привел, привела меня сюда знаменательная дата, э, день рождения Феликса Эдмундовича Дзержинского. Без преувеличения можно его назвать вторым человеком в СССР после Владимира Ильича. Э, ну, собственно, пикет посвящен восстановлению памятника. Это, конечно, важно, но, мягко говоря, дело не самой первостепенной важности. А считаете ли вы, что наша буржуйская власть восстановит этот памятник? Да, откровенно говоря, нет, конечно. Я э, не верю в то, что буржуйская власть восстановит памятник. и подход был бы такой – восстановить советскую власть, а памятник мы поставим на место мигом. Николай, скажите, пожалуйста, как можно сейчас изменить формацию и сделать первый шаг к восстановлению нашей советской власти? Ну, знаете, я сказал бы так, секунду, значит, будет громко сказано, но тем не менее, вот эти выборы, которые Ленин вообще не считал за метод и правильно не считал, и тем не менее, их уже можно считать первым маленьким шажочком. Во-первых, это пусть укол булавкой власти, но тем не менее укол. Но главное не в этом. Главное, люди поняли, что эту власть можно побеждать. Дальше нужно заставить тех, кто прошел, пустит системные оппозиции в Мосгордуму заставить путем народного контроля мы знаем, где эти люди живут это не Госдума, это не министры заставить их работать я не говорю сейчас, не подумайте про какие-то незаконные методы, элементарно можно людям капать на мозги регулярно встречать их у подъезда, говорить, дорогой, вот мы тебя выбрали, что ты делаешь, ты работаешь вообще на наше благо, что вы там обсуждаете, но это, конечно, мелочь. А, главное, народ показал, что он может, умеет самоорганизовываться, плюс власть боится огласки всех своих злодеяний, а, первое, как о чем я сказал уже на этом пикете, вот используя, собственно, прорыв в Мосгордуму, используя там митинги какие-то, нужно требовать, требовать и добиться освобождения политзаключенных, политзаключенных и людей, просто случайно попавших под замес. Зачем? Если удастся добиться освобождения хотя бы одного, а если уж освободят, то не одного, а всех. Либо одного, либо всех, либо никого. Здесь будет так. Так вот, в этом случае власть покажет, что э, это будет второй шаг, что ее можно бить, ее можно склонять, нагибать, что называется. Э, далее. Ну и, естественно, необходимо создать настоящую коммунистическую партию из всех осколков, на которые она распалась. Самого большого КПРФ, значит, коммунисты России отчасти, ОКП, Объединенная Компартия, ВКПБ. Вот не должно быть в стране 10 компартий. Коммунистическая может быть только одна. Николай, скажите, а как можно выковывать и отбирать проверенных, верных дел людей? Ну, здесь я вам рецепта не дам, потому что, вот знаете, сколько живу на этом свете... Каждый раз, когда начинает казаться, что разбираюсь в людях, очередной раз жизнь макает меня носом в какашку и заставляет понять, совершенно я не разбираюсь в людях, только по опыту, вот только по делам, как говорится, по делам о, можно судить. Как сказал и сам Дзержинский, самое лучшее судить о людях по их делам да. и по их работе. Именно, а по словесам да. это без Существует миф о том, что наш президент является последовательным кгбистом. Э как развеять этот миф? Да вот сегодня уже развеивал. Собственно говоря, если позволите, я процитирую. Пожалуйста. К сожалению, пока не выучил наизусть. Но зло творение, именно так, на правах авторского жанра, называется «Чекист». Как то ни странно, нашей отважной... От нашей отважной, но местами еще слишком либеральной молодежи посвящается. Все вы, орущие, долой чекистов власть, кого вы называете чекистом? Чекист в паскудство не способен впасть. Все помыслы его предельно чисты. Чекист не тот, кто катит в лимузине, на кожаном сиденье развалясь. А кто ночами сам не спит глухими, чтоб спал народ спокойно не боясь. Не тот чекист, кто совестью торгует, навеки заменив ее мощной, а тот чекист, кто жизнью рискует в тылу врага или на передовой чекист несовременное жилье, суровость быта переносит стойка, оклад а боек, служебное жилье до всех богатств, шинель. Стол, стул и койка. Не тот чекист, кто водит стаю стерхов и доблестно ныряет в батискав, А тот чекист, кто человек со стержнем, Умеющий признать, когда неправ. Кто за слова свои готов держать ответ, Кто людям без нужды не угрожает, Но если уж достал свой пистолет, без тени промедления стреляет Лишь тот чекист, кто жил и надорвав, До дна здоровья вычерпав в борьбе, С земли больного мальчика подняв, Взвалив на плечи, тащит на себе. Стремления его кристально чисты. И в заключении хотелось нам сказать, Достоин тот, достоин... Тот, кто первым был чекистом, на площади Дзержинского стоять. Собственно, в этом стихозлотворении все сказано, кто чекист, а кто не чекист. Дальше смотрите на жизнь во всех ее проявлениях. Здравствуйте, товарищи. Мы представители инициативной группы "Последний рубеж", которая в том числе занимается защитой школы памяти Ленина, мемориального вокзала, станции Ленинской и защита музея-заповедника Горки Ленинской. Мне только два вопроса. Почему вы хотите восстановить сегодня этот памятник? Я считаю лично, что памятник Феликса Едмельевича Двержинского да, это в первую очередь показатель, показатель как борьбы с контрреволюцией. Да. Да? Без... Именно поэтому его снесли в первую очередь. Позже да. появились коррупционеры, взяточники и прочее-прочее. Прочее. Бездомность. Все это появилось вследствие того, что с наших пьедесталов исчезли памятники Дзержинскому. как главного символа Мы уверены, что сегодняшняя власть Мы верим в то, что среди представителей силовых ведомств, среди народа есть люди, которые верны традициям Дзержинского, но в силу каких-то причин, каких причин они сейчас не могут высоко поднять голову. Мы уверены, что борьба может вестись так же, как и под коверную, где-то там в коридорах, да, какие-то рычаги свои нажимать. Также и среди народа в открытую. То есть надо начинать именно с возведения памятника, восстановления памятника или с вы, билетек, вы, билетек, билетек. Может быть, вы видите, какой-то другой способ борьбы с буржуазией. Понимаете, мы в первую очередь Но, подаем да, заявку, подаем Но, заявку на, нашу, на, мы нашу, мы на мы пропаганду нашей красной культуры. Это будет противовес всем Солженицынам, всем Красновым и прочее-прочее. Мы хотим, чтобы борьба за красную культуру, за ее право быть на своих законных местах, приобрела всенародный характер. Именно поэтому мы сейчас собираем народное ополчение. Мы больше не апеллируем к политическим партиям. Мы апеллируем исключительно к народу и к тем людям, которые остались верны традициям. Скажите, какие цели и задачи вашего ополчения Задача одна – восстановить памятник Феликсу Ивановичу Двержинскому. Ну, это бы, это бы, если только да, по, да, по да. конкретным событиям. Да. Методы нашей борьбы, они будут проходить на всех уровнях, как вы видите, вот эту вот таблица. Это описание системного подхода, можно назвать это военным термином так, «тактика глубокого боя». Угу. Работа будет вестись абсолютно на всех уровнях, международной, законодательная власть, судебная, исполнительная, СМИ. Носители имени, такие как, например, э, -э, добровольное, добровольное спортивное общество Динамо, Академия Держинского, э, Уралвагонзавод, он тоже носил имя Держинского. Граждане, естественно, это сознательные, которые, например, семья Феликса Едмундовича, и которые вообще понимают, да, почему этого памятника не стало, почему он нужен. Масса, это мы считаем люди несознательные, среди которых должна быть проведена масштабная агитация. Так вот. Я бы, наверное, добавила к целям еще одно, что когда мы, ну, все, как бы, коммунистические партии заявляют, что вот, мы там социализм построим, мы там буржуазию победим, но они не могут делать одного маленького дела, понимаете? Потому что дело — это не, не разговор в интернете, да? Дело — это цепочка действий, это каждодневная работа. Какую конкретную работу вы сегодня видите? Как можно объединить всех коммунистов? Я думаю, что объединить всех коммунистов невозможно просто, да? Мы не ставим за такую цель, мы ставим цель научиться работать, научиться создавать группы вокруг определенного дела конкретного, и научиться договариваться, потому что люди не могут договариваться между собой. Они ругаются, они не способны составить план работы. И мы хотим вот вместе как бы научиться этим, поставить эти навыки. А как можно вместе научиться, если мы это Практика. Практика. Практика. Практика. А, значит, да? если мы посмотрим на любую из существующих партий политических, и я хотел бы здесь пример привести конкретно на движение «Суть времени» Сергея Ивановича Кургиняна. Что мы видим? Мы видим, что это партия одного человека. У угу. движения «Суть времени» нет массы блогеров, которые вещают, да, у движения «Суть времени» нет широко известных людей общества. То же самое можно сказать про любую общественную организацию или партию. Значит, один из принципов нашей рабочей группы – это рост каждого отдельного человека в нашем коллективе. То есть это выведение простых людей с уровня массы до уровня, допустим, человек станет специалистом в какой-то узкой сфере. Может быть, он станет блогером, может быть, он станет, я не знаю, там, хорошим агитатором или организатором, да? есть, рост, рост, рост. Да, он не растворится, он не будет два года пыхтеть на эту группу, а потом его фамилии там... Где-то затеряется, да? То есть мы Он хотим сказать, каждый, каждый стал личностью. И уже как бы каждая личность сказала, вот я задержусь. Я так понимаю, что сознание должно обладать массу. Вот пока не, не, не люди, знаете, люди не готовы к сознанию, может их идеть. Мы ничего не мне кажется, это именно это я не назвал пластизмом. Да? Мы не можем ждать, когда сознание владеет массовой. Это нереально. не ждать. Мы не должны делать. Ну, посмотрите, все говорят, мы должны что-то делать, мы должны объединиться, мы должны что-то делать. Да? Но это больше не поляшка. Понимаете, это хотелки и мечталки, как говорил Черномор. Да? Вот давайте, вот как в армии тренируют, да, их начинают, подтянемся один раз, подтянемся два раза, присядем здесь, и потом уже к концу они начинают приседать. То есть вот упражнение, пожалуйста, давайте восстановим один памятник. Угу. Прежде чем говорить, что мы сделаем... когда мы говорим, да? что сделаем Великую Октябрьскую революцию, и там повторим или что угодно, угу. Давайте сделаем это маленькое дело. По сравнению с масштабом страны, вы должны согласиться. Восстановление памятника – это маленькое дело. Да, если вот на сил... этом маленьком деле мы хотим научиться работать совместно. А потом, конечно, взять больше и больше и больше. И вот такой тренировкой мы считаем, что это закали... как бы закаливаешь политические музыки. Все, спасибо да, большое. Спасибо. Да, да всего да, Все. потом, Международное отношение. Вы знаете площадь была раньше имени какого князя? Да. А чем вы а, Ну я знаю, что он очень много сделал именно в революционные годы, и вообще он очень такой очень важная историческая личность. В каком году снесли памятник? Вы мне не скажете? Нет, я вам не скажу, я не знаю. Я тоже только сейчас вижу, что его снесли. Я здесь очень редко бываю. Вообще первый раз я здесь. 99-м. А кому, кто вообще захотел снести этот памятник? Зачем его снести? Как вы думаете? Ну, видимо, чтобы как-то, если я скажу, уничтожить историческое наследие, то это тоже как бы -то не будет, пока не совсем точно формулировка, но, видимо это не понравилось властям. Та ситуация, которую мы видим иногда в Польше, там, в различных Балтийских странах, она тоже э, очень о многом говорит. И, возможно, в 99-е годы, это как бы 90-е годы, э, не совсем все... А? 91 -м. 91 -м, а, говорил, да? Хорошо, в 91-м, видимо, после развала Советского Союза, как уже, наверное, можно было догадаться. но в общем, это как раз перестройка, это то, то время, когда э, поэтапно э, хотелось, как бы, так сразу, так скажем, подправить именно ту, то, что создавалось долгие годы при советском правительстве. И, видимо, этот тот был курс у правительства, чтобы как бы поменять немного сознание народа, то есть показать нужно было, что как-то время меняется, что наступают уже другие времена, и, соответственно, с этим тоже вот это нужно было как-то поменять историю. Скажите, пожалуйста, поговаривают, что наш президент является преемником КГБ. Преемник КГБ. Ну, поскольку он выходит из системы. Согласны ли вы с этим? я все-таки верю что наш президент он все-таки патриот своего народа и то что он чекист то что он работник спецслужб это как бы лишний раз говорит что он защитник своей страны в первую очередь он именно защитник своего народа и защитника вот именно вообще существования конкретно вообще страны и за суверенность своего народа именно своей страны и как бы спецслужбы они во все времена старались быть максимально не то чтобы именно защищать именно ту как бы идеологию, которая придерживалась именно существующая власть, а именно вообще вот быть защитниками именно как системы, именно вообще как существование государства. Это их первоочередная задача, всегда и во все времена. Скажите, пожалуйста, а э, вы согласны с тем, что Феликс Ильманович боролся с российской буржуазией в то время? Он был революционером. А как тогда получается, что и Путин как последователь? Есть состыковка? Я вообще очень много слышал о Феликсе Дзержинском и я слышал такое вот то, что вот меня потрясло вообще это то, что он выступал на каком-то, ну, пленуме или просто съезд советов был какой-то, в общем, какое-то очень важное мероприятие было и он настолько пламенно выступал, что он даже из-за этого на этой почве у него был нервный срыв и из-за этого как бы рассматривается одна из причин его смерти даже. Вот это вот я слышал, это у меня вот до сих пор даже потрясает. Наше общество, оно и сейчас буржуазное общество праведливо или сейчас? Ну я скажу так, то что те ценности, которые, так скажем, проповедуют это общество, вот это вот именно личный успех, личное, как бы это сказать, достоинство, вот именно вот слишком переоценена роль личности, именно переоценена именно в другом смысле, не в том, когда надо, то есть она личность должна развиваться, она должна как-то вот именно помогать обществу. Сейчас личность она возведена в такой, как бы скажем, абсолют, что она должна все ценить на себя, да? То есть это тоже что воспитана вот уже существующей системы, не то, что было в Советском Союзе. Это вот уже mm -hmm. поменялось полностью поколение, оно уже стало другим. И уже появились уже другие, так скажем, ценности, уже совершенно новые. поэтому сейчас идет конфликт людей, поколений. Да? Да, mm -hmm. да, да, да. Другое поколение. Да? Другое поколение, да. А хотели бы вы что-то изменить в Ну, mm -hmm. так скажем... В принципе, то, что происходит, это неудивительно. Это, в принципе, довольно-таки логичный путь истории. И вот как бы на революцию 17 -го года я смотрю так, что те ценности, они, в принципе, правильные, и они даже слишком опережали время. То есть, если бы так скажем, она была лет может быть на 40-50 позже, тогда возможно это было бы успешно и оно бы уже именно развивалось в правильном ключе, вот именно как переход в к коммунизму именно в хорошем ключе, но и за счет того, что слишком как-то поспешно это все произошло, слишком резко поменялось вот такого вот сугубо буржуазного общества, такого вот как бы, да, 95% населения, ну примерно, да, я точно не скажу, но примерно так, то есть, ну, большинство, абсолютно, оно вот было именно крестьянским и бедным, и вот сразу к диктату от именно пролетариата да оно перешло так резко и как бы немного неожиданно и возможно вот за счет этого общество как бы не до восприняло вот именно те вот идеалы которые уже новое правительство проповедовал слишком резкий переход вот как о мне вот мое вот, лично субъективное деньги спасибо большое спасибо, спасибо вам хорошего. за вопрос я... района Сейчас. я с чуть, чуть громче чуть громче потому что а, картинка да. А вы знаете, что сегодня день рождения Дзержинского? Если И честно нет. нет. А знаете, кто такой Дзержинский? Значит, что такое? А мы сейчас находимся рядом с памятником. Вы знаете, что это за памятник? Ну это не интересовались. Вы часто здесь проходите? Это ну, раз в два вместе, да? Это Карл Марк. Ну, Карл Марк знаем, потому что памятник ему. Теперь будете знать. Ребят, вы слышали что-нибудь об идеях социализма? Что-то слышал. Слышал, даже изучал. Карл Маркс, Феррик Энгельс, изучалось в музее. А вы сталкивались с какими-то сейчас проблемами, вот лично вы, общественными, которые там, ну, допустим, там платное обучение? А, Что-то с медициной связанное, вот какие-то вещи у вас уже случались в жизни, которые вот, вам были некомфортны Плачу для вас? за обучение и уже испытал на себе платную медицину. Да, Во всей красе. Да. Подрабатываете где-то по да. Сейчас нет, а летом подрабатываю. Да. вас устраивает такое положение вещей? Да? Честно, Не совсем. Ну а родители ваши что-то рассказывали. Они же еще, наверное, жили при социализме. Они что-то рассказывали там про свое обучение, про бесплатное образование, про бесплатную медицину. Бесплатное образование рассказывали. Да, да. Про то, что было доступно второе бесплатное образование. Высшее. Да, да это было. Бесплатная медицина, бесплатные квартиры. Бесплатные квартиры у меня. Моя девушка убивала бесплатные квартиры, работала на заводе. Все это было. Ну сейчас. Может, стоит задуматься, почему так произошло и как-то, так сказать... Немножко сваровали, вот все так произошло, самую малость. А не поменялась ли какая-то экономическая основа в государстве, которая привела вот к тому, что нас постепенно лишает социальных благ, которые когда-то завоевали для нас большевики? Честно, как-то не люблю. То есть деньги, которые, думаю, которые в государстве находятся, они просто сейчас распределяются по карманам. А раньше оно, они распределялись на общественные блага, на социальные э, нужды людей. Возможно. Сейчас больше деньгами владеет элита, что могу сказать. Но это несправедливо? Нет, нет. А как с этим бороться? Бороться... Нужно, чтобы боролась вся страна. Если это будет делать один человек, его никто не послушает. Ничего, что могу сказать. То есть как-то люди надо организов... организовывать. книгу, да? Да. У нас такие люди, что они не будут организовываться. Почему? не знаю. Все боятся увольнения. Просто боязливые люди. Зачастую да. люди думают, что э, я к этому не отношусь. Все это меня не касается, Они просто проходят. В как человек хочет выжить, То есть пока, свою семью. пока человек не сталкивается сам с какими-то проблемами, он пытается как бы закрывать на проблемы Конечно. других. Плыть по течению. Плыть по течению. Да. А среди ваших однокурсников э, тоже большинство плывут по течению? Ну да, ну, многие. Ну кто-то задумывается о том, как, у них, э, как они трудоустроятся потом в жизни? Честно? Пока я сомневаюсь, что об этом кто-то думает. То есть у всех студенческая жизнь, гулянки, как-то... Зачем сейчас об этом думать? Многие пытаются просто выучиться. Выучиться, получить, получить образование. И ну, потом уже думать, что то да как. Вообще великие дела делают меньшинство, а большинство оно только присоединяет в нужный момент. То есть все равно есть люди, от которых многое зависит. Да. Ну, вот таких людей очень мало. Сейчас я не знаю, со стороны кто за ними пойдет. Это мое мнение. Ладно. Не будем унывать.